Чужая грязь. На днях мне позвонил знакомый психолог и спросил, как я избавляюсь от негатива, который несут мне мои клиенты. Он сетовал на то, что в течение дня ему приходится разговаривать с людьми, которые несут ему негатив. Эту отрицательную информацию, как он говорит, он в течение дня впитывает и приносит домой. Затем он его выливает на своих родных и близких, и получается, дома происходят постоянные скандалы. Видимо, ему очень сложно носить в себе то, что, как ему кажется, приносят его клиенты. Он рассказывал, что чувствует негатив со стороны клиентов что они ему буквально приносят некую ношу, взваливают эту ношу на него, выливают эту ношу на него, передавая свой негатив. Он в нем копается, как в куче мусора, разбирает на полезное и неполезное, на вредное и невредное, помогая тем самым своему клиенту разобраться со своим негативом. И вот он спрашивает меня о том, что я делаю со своим негативом, как я справляюсь с тем грузом, который я приношу домой после общения с теми, с кем я общаюсь, кому я хочу помочь, и с теми, кто обращается ко мне для того, чтобы что-то для себя прояснить, либо узнать мою точку зрения в том или ином вопросе. Я спросил у него, а где он находит этот негатив? Он мне ответил, что он его не находит. Ему просто его передают. Этот негатив на него сливают. Он его носит в себе. А потом он с ним пытается что-то сделать. То ли бороться, то ли переварить, то ли от него избавиться. И тут я поймал себя на мысли о том, что я не чувствую этого негатива. Я его попросту не вижу. Конечно же, если хочу его найти, я обязательно его обнаружу конечно же если я хочу увидеть негатив я его увижу если я его жду я его дождусь я не понимаю как в другом человеке в том числе и в себе можно негатив увидеть в каждом из нас присутствует некий баланс темного и светлого горячего и холодного Некие качели, метроном либо маятник, то, как называет это состояние, мы балансируем между теми и другим. Совершенно не понимаю, что этот маятник нужно остановить, от него нужно вообще избавиться, лишь по крайней мере его куда-то отодвинуть и жить вне его. По крайней мере, хотя бы иногда. Уж если не получается не кататься, не раскачиваться на этих качелях, то нужно попробовать эти качели отодвигать и слазить с них хотя бы изредка и постепенно отвыкать от этого качения это детство так называемое пора бы уже оставить вот это постоянное ментальное раскачивание у нас заложено с детства вперед-назад влево-вправо вверх-вниз мы всегда качаемся мы всегда делимся от одного другого. Мы из одного состояния входим в другое. Эти волнообразные приходы и уходы и есть наши эмоции, поступки, слова, мысли. От одного уходим к другому приходим. Что-то заходит в нас, потом выходит. Куда-то ходим мы, потом покидаем. В мыслях и в сознании нет определенной точки, нет некой середины, которая бы не означала ни одно и ни другое. Она не была бы нечто средним, она была бы совершенно иным, простой уверенностью, простым покоем. Эта точка была бы содержанием всего того, чего вам не хватало. Она была бы воплощением того, что мы ждем но ничего не можем достигнуть. Состояние невесомости, обездвиженности, внутренней, душевной. Того состояния, за которым мы гоняемся, и никак не можем его не увидеть, не понять, не обрести. Это состояние все чаще ко мне приходит. Из этого состояния я не вижу ничьей грязи, в том числе своей собственной. Для кого-то она несомненно присутствует. Кто-то увидит во мне свой негатив и скажет, что этот негатив не его. На самом деле он ошибется. Если кто-то во мне увидит негатив, то он увидит свой собственный. То же самое происходит и со мной. Если в ком-то из своих клиентов. Хотя это невозможно, но тем не менее. Если это гипотетически предположить, я увижу в нем негатив это означает, что я увидел свой негатив. Но я не вижу в себе негатива. Я уже не ищу в себе негатив. Поэтому я его и не обнаруживаю. Я не верю в его существование. Я даже не предполагаю, что он есть. С той же самой позиции я смотрю на людей. Я вижу человека перед собой, такого же, как я сам. Я себя уважаю в полной мере, не безгранично, потому что это уже было бы падение в эго в гордыню. Она а нормальном общепринятом человеческом уровне. Я себя уважаю, я себя понимаю, я себя люблю. Передо мной такой же, как я, с такими же так называемыми, в кавычках, проблемами. похоже мировоззрением, почти с одинаковыми желаниями. Если я не вижу в себе негатива, я не вижу негатива в том, кто передо мной. И если я не вижу негатива в нем, то, естественно, я не увижу негатива в себе. Вообще весьма любопытно пытаться кому-то помочь, либо с кем-то общаться. находясь только лишь в позиции своего собственного ума, не переступать через эту черту, не пытаться перейти на его сторону и побыть хотя бы в этот момент диалога на его стороне. Как по мне, это некая ошибка. Мы всегда смотрим из личной позиции, из своего собственного окна и своей собственной крепости, которую бараним Отчаянно, яростно защищаем. Мы отстаиваем свою точку зрения, на ней твердо стоя, обороняемся от чужой. Мы защищаем себя, по сути, от несуществующей атаки. Собственно, мы сами себя атакуем и от этого же защищаемся. Человек всего лишь доводит нам свою точку зрения или рассказывает о том, кто он и с чем он к нам пришел. Он может говорить о каких-то своих собственных интерпретациях боли, поведения, социальных задачах, личных моментах. Он может выплеснуть какую-то эмоцию, выраженную на его лице, в его словах, в его поведении. Но никоим образом это не означает, что его эта эмоция направлена в меня. Я так подозреваю, тот психолог, который мне на днях позвонил, именно так себя ощущает между им и его клиентом. Возможно, его клиенты иногда не могут остановиться в проявлении своих эмоций, чересчур уж увлекшись рассказом и проникшись в ту боль, которую переживали или переживают. Видимо, этот психолог защищает свою собственную территорию настолько, что не позволяет этому человеку зайти на его сторону. То есть он ограничен тем, что очертил вокруг себя некий периметр, через который нельзя переступать. Его собственная граница не позволяет ему перейти свою границу и наступить на чужую лишь ради того, чтобы друг друга лучше понять. Каждый, находясь на своей территории, не переступая на другую, никогда друг друга не поймет. Это будет похоже на выкрикивание из разных окон, из двух напротив друг друга находящихся домов. Один будет выкрикивать свою, твердо на этом настаивая, второй будет неуклонно гнуть свою линию. Друг друга они будут перекрикивать. Друг друга никто не поймет. В этом крике они даже не поймут своих собственных мыслей и не, не будут, по сути, понимать позицию противоположного. То же самое происходит и в диалоге между людьми. Нам всегда кажется, что кто-то противостоит нам и атакует нас своим видением мира. Нам кажется, что нам навязывают свою собственную позицию, наш визави или наш собеседник. И мы защищаемся, не желаем принимать на свой счет этот груз, эту информацию, эту позицию того, кто с нами общается. Мы видим в противоположном нам противопоставление самому себе, некого агрессора который нам принес то, чего мы не желали. Чтобы этого не происходило, я всегда перехожу на чужую сторону. Я свешиваю флаг дружбы, протягиваю руку и становлюсь частью его. Я стараюсь одновременно занять две позиции. Я нахожусь иногда то между нами двоими, то на территории того, с кем я общаюсь. Я пытаюсь его понять его глазами, ушами и своими собственными, а иногда ни тем, ни другим, находясь в позиции невмешательства, словно я не причастен к этому. Я становлюсь нейтральным, из этой позиции мне легко улавливать то, что не уловили бы мы оба. Не я в позиции того, кто его слышит, не он из позиции того, кто он и что он говорит. На расстоянии мне легко различать цвета, эмоции поведения, возможно, некие неточности, ошибки. Я наш диалог или монолог того, кто со мной говорит, разбираю на детали. Я внимательно отслеживаю мысль, увязывая то, что человек говорит, с его поведением. Я могу находить для себя очень любопытные уроки, но я никогда не вижу в этом грязи ненависти, агрессии или какого-то мусора, с которым человек пришел для того, чтобы его вывалить мне на стол, в голову, куда угодно. Изначально никто, кто к нам идет за помощью, не несет мусор, и у него нет такой программы избавиться от него непременно в нас или где-то, оставив возле нас. Люди приходят за помощью, либо за советом, либо услышать от того, кому они доверяют, и кто им симпатичен в той или иной мере. Услышать от них то, что они хотели бы услышать, или подтвердить то, что в чем они уверены или что допускают в своей собственной жизни им хотелось бы подойти к зеркалу чтобы увидеть то о чем они думают чтобы некий голос или некий метод или конкретно какое-то лицо или какая-то фамилия сказала да ты прав или да ты не прав и я с тобой согласен и я опять же не могу разглядеть в этом мусора или грязи я задаю себе вопросом где этот мусор, где эта грязь, где этот какой-то пакет засаленный, замусоленный, с которого течет и который дико и жутко воняет? Где он? Я не нахожу этот мусор ни в его глазах, ни в руках, ни в вещах. Я не вижу никакой рядом сумки или какого-то пакета или же какого-то контейнера. Передо мной сидит человек. Он прекрасен. Он мне доверяет. Это же чудесно. Ко мне, по сути, пришел без пяти минут вдруг. Он доверяет не настолько, что, что готов говорить о сокровенном. О том, о чем он даже не говорит с родными и близкими людьми, он принес мне. Он выкладывает это на стол и говорит. Что вы об этом думаете? Или говорит, иначе помоги. Или говорит, давай вместе рассмотрим. Но я опять же не вижу мусора. Если мусор в каждом из нас? Где он, этот мусор? Если мы изо дня в день раскачиваемся, переходя из состояния одного в состояние другое, мы бываем циничными, злыми, спокойными, добродушными, внимательными. И опять можем раскачаться в состоянии ненависти, зависти, злобы. Ревности, хвастовства. Мы можем ходить друг перед другом, как павлины, заискивая заглядывая друг другу в глаза, словно что-то хотим сказать, показать или доказать. Это есть в каждом из нас. Я никогда не отрекаюсь от того, что я лучше других. Я никогда не говорил и не скажу никому, что я другой не похож на вас или на кого-то из вас. Я никогда так не делал, я себя не обособлял, я себя не вводил в какие-то ранги и не выводил за скобки из общества или социума. Мне легче от того, что я всегда признаю себя частью общества, часть от части, плоть от плоти. Следовательно, я болен, в кавычках, теми же социальными болячками, которыми болеем мы все. Следовательно, я говорю с равным. Ко мне или я кому-то пришел к равному? Неравный к равному не идет, рак с хозяином не общается и наоборот. Если ко мне пришел равный, черт возьми, где я нашел эту грязь? Мне доверяет эта грязь? Мне верят настолько, что готовы поверить в каждое мое слово, которое я ему несу в виде определенных формулировок или психотехник, он берет это вооружение, словно это записанный на листе бумаги рецепт, и доверяя ему идет в аптеку приобретать на них фармакологию, он доверяет, не пытаясь проверить сказанное мной, еще раз, так где же здесь мусор, мне сложно понять. Тех людей, которые говорят, что встречают часто в жизни всяких нытиков, так называемых энергетических вампиров, как принято их называть. Которые тянут некую энергию с того, кто с ним находится в зоне их так называемого влияния. Эти люди жалуются на то, что эти нытики вытягивают с них все. У них от них болит голова. им рядом с ними тяжело. Они постоянно заговаривают они постоянно, что-то выливают на них. То ли в зависти, то ли в ненависти к самому себе, то ли к жалости к себе или к нему. И люди возле них себя плохо чувствуют. Якобы с этим человеком невозможно рядом находиться, потому что он тянет какую-то энергию, условную энергию из них, и им после этого плохо. То есть, находясь на одной территории с этим человеком, они буквально умирают, в переносном, конечно же, смысле, находясь рядом с ними. Я слышал неоднократно о таких случаях, но ни, одна, ни одного раза в жизни я с этим не сталкивался лично. У меня есть объяснение этому. Потому что никогда не хотел человека видеть негатив. Я понимал человека с одной лишь поправкой – что он не такой, как я. А это значит, что он не хуже, не лучше меня, он просто другой. Он уникален по-своему, как и я уникален по-своему. Ну просто разные. Но я никогда в жизни не говорил и не думая о том, что кто-то из нас лучше или хуже. Мы одинаковые по форме разные по сути. И это не означает, что кто-то из нас несет негатив или держит в себе грязь. Это значит лишь одно, что каждый из нас по-своему себя выражает. Совершенно по-своему несет информацию. По-своему говорит, по-своему думает, по-своему поступает. Он имеет на это полное право, потому что это его тело, его жизнь, его ум. Но стоит мне принять всякое его движение, всякое им сказанное, на вооружение и начали это критиковать происходит конфликт, при котором я начинаю копаться и в себе, и в нем. Себя не могу понять за то, что почему я здесь, почему это слушаю. Мне нужно отсюда уйти или прогнать его. О нем я начинаю думать, как о совершенно не похожем на меня человеке, как глупом, дурном, негативном. Я начинаю его рассматривать в негативном свете, сам находясь в негативном состоянии, тем самым признавая, что я становлюсь отрицательным. Но если же я о человеке не думаю плохо и о себе не думаю плохо, никого не унижая, не возвышая, то мы просто общаемся на равных. Он просто говорит. Я просто слушаю. И мы просто рядом находимся. Я не занимаюсь ни самоанализом, ни анализом того, что вижу и слышу. Я просто принимаю, и открыт. Мои двери и окна нараспашку. Я говорю, говорите. Где здесь негатив? Где здесь мусор? Где здесь грязь? Ее нет. Что для этого нужно, чтобы мусор обнаружить, искать? Что нужно для того, чтобы назвать человека грязным? Или человека вампиром? Или это тем, кто крадет энергию и делает нам хуже? Нужно это увидеть в нем. Нужно это захотеть увидеть, искать, ждать. Ткнуть пальцем, признать что напротив тебя сидит дурной человек, нехороший, с плохой энергией. И лишь наша вера делает людей плохими, лишь наша вера заставляет их наполняться грязью, которую на самом деле они не несут, и они и не наполнены. Наши проекции рисуют нам те формы, о которых мы думаем. Мы являемся теми, что мы думаем. И при контакте с человеком он является тем, не фактически, а с нашей точки зрения, в нашем мире, что мы о нем думаем. То есть дураков вокруг нас рисует наш ум. Он рисует и клоунов. Наш ум воссоздает бандитов, предателей, негодяев. то, с чему мы боремся внутри начиная через нашу проекцию вырисовываться в нашей реальности если мой ум спокоен он ничего не проецирует он ничего не несет негативного он не делает себе врага во внешнем мире с которым мне потом приходится воевать и чей мусор потом приходится разгребать но если я опять же переступлю на сторону Человека, с которым я в контакте, я внимательно смогу изучить его, находясь на его территории. Я уже на эту ситуацию смотрю его глазами, слышу его ушами, и чувствую его руками. Я внутри ситуации, я внутри той позиции, которую он мне излагает, словно я проникся в него настолько, что становлюсь им. Если человек со мной говорит из раны, я превращаюсь в рану и пытаюсь понять, что на самом деле происходит. Но я не сижу с недовольным лицом внутри него, или вокруг него, или рядом с ним, вынюхивая запах того мусора, о котором кто-то говорит, что он якобы в ком-то существует, и кто-то его несет. Тут все очень просто. Нужно просто понимать, что если вам не нравится ощущение с человеком, вы должны либо это ощущение направить в нужное русло и сделать партнерской энергией, доброй, ведь можно любую силу сделать слабостью и наоборот, и любую черную энергию превратить в белую и наоборот. Это всего лишь точка зрения, это всего лишь интерпретация. Все дело в вере, в желании. Другое дело, если мы не хотим с этим человеком общаться, тогда общаться и не нужно. Если мы не хотим общаться, мы уходим. Но если мы из-за уважения или по какой-то иной причине находимся рядом с ними, слушаем его, тогда мы находим мусор, верно? Поэтому, как мне кажется, я не смею наставить на своей точке зрения, но как мне кажется, что нежелание находиться в обществе какого-то человека всегда и приходит мусор, но он приходит не с этим человеком, а с нами. Наше нежелание или невозможность, или отсутствие времени помочь, или выслушать, или как-то поучаствовать, и рождает внутри нас мусор, который мы уже передаем фактически тому человеку. А потом уже мгновенно забывая о том, что этот мусор наш, принимая его, этот мусор уже от него, как его собственный. А по запаху даже не чувствуем, что это мусор наш. Понимаете, какая-то какая -то тонкая грань. В сущности, это мусор наш, грязь это наша, которую мы, не вынося на запах, называем чужой. И потом отталкиваем, считая ее чуждой. Я ни от кого не принимаю мусор, потому что я его не беру, я его не вижу, я о нем ничего не знаю. Я не делю людей на черное и белое, на плохих и хороших. Я лишь делю людей на тех, с кем я готов говорить и с кем не готов. Мне совершенно не важно, кто они те, с кем я говорить не готов. У меня нет желания и времени разбирать их клубок, распутывать его настолько, чтобы дойти до конца. И пытаться его понять, зачем мне понимать того, кто меня не интересует. И тот, кем я не интересуюсь, не является для меня плохим. Он всего лишь вне поля моего зрения. И вне поля моих интересов. И я всегда всю привык упрощать. Называть кого-то плохим ⁇ это усложнять. Это создавать на ровном месте бурю. Называть кого-то грубым. скучным, мерзким, тупым, наглым, агрессивным. Я не хочу и не имею на это права. Делая это, я буду пытаться человека изменить. Делая это, я буду пытаться надеть на него маску, которую ношу сам, но которую не признаю в себе. Но одев ее на кого-то, я начинаю смеяться, ты тыкать в него пальцем, говоря, вот этот негодяй. Я отстраняюсь от него, а, возможно, мог бы с ним контактировать и даже дружить. Потому что то, от чего я пытаюсь избавиться внутри себя, я перевоплощаю это в тех, кто мне не нужен. Мое недовольство собой, в сущности, это и есть мое недовольство кем-то. Если ко мне человек идет, я не стою и жду, я иду к нему. Если в какой-то момент я понимаю, что я не чувствую себя либо в безопасности, либо в комфорте, я ухожу. Я не прогоняю его. Я не имею права действовать за него, я не имею права решать за него. Я не имею права указывать ему. Он мне не принадлежит, он не вещь. Он даже не мой близкий друг или родственник. Я должен уйти с его территории. И я ухожу от тех, кто мне не нужен, и от тех, кто мне не интересен. Но становятся ли они плохими после того, как я их покинул? И становятся ли они плохими после того, как они, возможно, вынудили меня уйти? Нет. Они становятся теми, кем они есть. Но они не становятся теми, кем я о них думаю. У них свой собственный мир, совершенно не пересекаемый с моим. Мой мир — это лично мой. То, что происходит в его мире — это лишь оболочка, которую, как мне кажется, я смею и вижу. Но я ничего не знаю о нем внутри. Мне не было позволено или у меня не было желания переступить черту и зайти на его в территорию, посмотреть на него изнутри. Не зная его изнутри, как я могу судить о нем по наружности, Ну это вздор. Следовать на все, что мне остается, критиковать его снаружи, его поведение, поступки, внешний вид, эмоции, слова. А это низкое, смешно, верно? Это сродни трусости. Не успеть, не сметь или не иметь желания или возможности, и страха, или по каким-то либо еще другим причинам. Не изучить его до конца. И даже изучив его до конца, имею ли я право ставить свою, свою оценку и свой вердикт. Нет. Это другой человек, другая жизнь. Кто я в его жизни? Ноль. он в моей жизни тоже ноль. Мы друг для друга нули. Но в своей жизни мы бесконечность. Признавая это в себе, я должен признать это в другом. Если я считаю себя не глупым человеком. Если я считаю себя отчасти умным человеком. Если я себя считаю приличным человеком, то почему же я не считаю других такими же? Какое я имею право ставить на чашу весов себя и кого-то другого? Кто мне разрешил взвешивать? Разве это товар? Следовательно, противопоставлять себя кому-то и наоборот. Абсолютно бессмысленно и глупо. Я уважаю человека на этом точка в нем нет мусора на этом точка нигде нет мусора на этом точка тот негатив который якобы тот психолог несет домой и вываливает на своих родных и близких на самом деле является его мусором его грязью больше ничей я полагаю, допускаю, что он устал от работы, возможно он занимается не тем, что ему нравится, не тем, что он любит, не тем, что он хотел Возможно для него эта работа безысходность или рутина, я не знаю Но я твердо уверен, что грязь это его личная, собственная Ту грязь, которую он черпает из себя, из работы Но он оправдывается тем, что эту грязь приносят ему люди я не смею сомневаться в его профессионализме. Да и не для этого я записываю этот монолог, чтобы оценивать. Но я знаю наверняка, что ему больно и тяжело в его ошибочности, которую он никак не может увидеть и признать. Грязи в мире нет. Даже если вы возьмете сухую землю, Разотрете ее в ладони, вы увидите пыль. Добавив в нее немного жидкости, вы получите так называемую грязь, к которой мы привыкли. Мы можем эту грязь нанести себе на любую часть тела, либо на одежду. И мы заключаем, что это грязь. Но это вода с землей. Мы смешали одно с другим. Потом мы сказали, что это грязь на шум назвал это грязью нечистью чем-то отвратительным тем что имеет противный запах неприятный вид тем что нужно обязательно выбрасывать выносить избавляться вот примерно то же самое кто-то из нас в ком-то чувствует или в чем-то очень много людей которые чувствуют в ком-то негатив кто-то откровенно Будучи честен самим собой, чувствует эту грязь в себе, борется с ней, выносит постоянно этот мусор. Накапливает опять и снова и снова выносит. Как белка в колесе, вечно по кругу, накладывая мусор, неизвестно откуда и неизвестно куда его выбрасывая. Сомнительное удовольствие, согласитесь. Кто-то находит мусор в ком-то другом. Постоянно пытается с ним воевать. считая, что тот мусор накладывает ему чуть ли не как в рюкзак за спину. Он едва вытягивает этот мусор. Продолжает его нести кому-то дальше, распространяя его. Он несет его в свои собственные семьи, своим детям, знакомым, на свою работу. Кому-то еще. Свято веря в то, что он ни в чем не виноват. Он всего лишь проводник. Ему нужно куда-то скинуть, ему нужно кому-то передать. Зачем? Зачем носить этот мусор? Кому он нужен? Какой в нем смысл? Какая потенциально в нем полезная частица или крупица? Уж если мы где-то узрели мусор, зачем его касаться? Не нужно его брать и распространять. Не нужно его раскидывать вокруг да около. И не нужно тащить его на своем горбу в мешке с огромной дыркой, через которую этот мусор будет выпадать и растекаться. Для чего касаться этого мусора, если он обнаружен? Вообще то бессмысленно носить отраву, пытаться ее где-то раскидывать. Посеять. Ведь абсолютно очевидно, что потом придется езжать. Что этот мусор потом придется употреблять ежедневно. Ведь чем больше мы обнаруживаем мусора вокруг, тем больше он появляется. Это порождение огромных свалок. В своей голове, в своей жизни, в своем сердце. Вокруг, в наших жилищах, в наших районах и городах. Мусор в голове равняется мусору в округе, физически находящийся на земле мусор в районе, в городе, в стране это мусор в головах живущих в этом городе, конечно же с такой конструкцией жизни мы всегда будем находить мусор сидя на то, что в наших городах загажены улицы, конечно же тогда у нас и жители будут грязные, и снаружи, и внутри тоже. Естественно, любой психолог, любой мастер, кем бы он ни был, он всегда в своем клиенте или человек, который к нему обратился, будет видеть негатив. Тем самым подразумевая, что мусор в каждом. И ума заключает, мне своего достаточно, мне еще кто-то его несет. Куда же мне его девать? Нужно же куда-то его сливать. И поэтому возник такой вопрос, куда же я свой мусор деваю? А вы знаете, у меня его нет. У меня нет того ведра, в который я свой мусор складываю. И нет того в контейнера, в который бы я выбрасывал свой собственный или чужой мусор. У меня их попросту нет. Я ничего ему не ответил, но мне было что ему сказать. Я твердо уверен в том что если вы будете любить своих близких, людей, не меньше, чем себя, вы никогда не найдете мусора. И наоборот, если вы будете их любить не меньше, чем себя, вы никогда не найдете этот мусор в себе. Все причины внешнего во внутреннем, это должно быть не просто правилам Конституции, это должно быть высшим законом. И еще раз. Причины внешнего во внутреннем.